Всем привет, с вами Рома. Сегодня мы поиграем в Афнов один. Ой, фу Четыре. Пять дней до партии? Ой, веселье, шо? До вечеринки, что? Моя радостью ней а я пойду уже уйду. Э, Фокс, зачем умер? А? где его голова? Это мои друзья. Ну, уже понятно. Только ты с ними дружить не умеешь. Вот Фокси голову оторвал. Когда он уходит, слышно немножко переключение между ночами в ФНАФ 3. Ты чё, бурак, что ли? Снег, а я пойду. Спи, спи, спи. Спи, спи, отдыхай, отдыхай, отдыхай, спи. И не смотри на меня. Закрывай глаза и спи. Ай, ударился об дверь. Больно, ладно, я с тобой посплю. В общем, и теперь мы начинаем играть в саму игру. Ну, вот как-то переход между ночами, вот как-то он неинтересно вышел. Ну, что это? Ага. да. что у нас здесь? Здесь у нас шкаф. Давайте. Так, подсказки уберем. Хотя давайте почитаем, я же не знаю, а как мне понять? Может там дают как-то понять? Так. А, а все, я по... Ай, я страшные звуки излежал. Как дверь скрипит неприятно. С а, слесаря вызовите пусть дверь смажет. Так все подсказки мы закрываем. Пошли вон отсюда. В общем, как я понял, мы слышим дыхание. Если мы слышим дыхание, все, закрываем дверь, все, мы заперлись и все. Ой, как-то громко. А? Настоящая картина. Это, наверное, что? наверное картина скотта его детство когда был новый год так дыхание не тут никого Короче, тут тоже никого ну я думаю что наверное в первой ночи чики у нас не будет а будет только Бонни ну может быть Фокси я э -э -э, не знаю ладно по правде я знаю я по правде так английский не подучила, все знаю. Не, ну я только то, что понял, что пять дней до вечеринки. А по правде я играл в демо <coughs> и понял, то что у меня один раз Бонни был за дверью, и я слышал, как он дышал. А -а -а -а. Ну все же иногда правую дверку будем проверять. Может быть Фредбер нам попадется, я слышал... Что... Ну, как слышал, я даже картинку видел, как на нас Фредбер нападает. Тогда не знаю, а что тогда в обновлении будет? Наверное, что-то крутое, когда будет... Об... И ос особенно, обновление бесплатное. Да блин. Просто у меня что-то оно. На... Просто оно... Так, блин. Мне что-то страшно стало, я какие-то страшные звуки слышал. Так я никакого дыхания не слышал. Да. Ну я что-то слышу. Так. Мне страшно, как-то. Мне что-то на... угнетает сама атмосфера. Вот на скримеры мне как-то вообще, если честно, даже наплевать, можно сказать. Мне что-то не пугают. Меня пугает атмосфера. Так, дыхания нету. Ганима нету. Что хорошо? Что что? Так, в никого у меня снит. Да ну, что ж такое? Так, и все, я слышал шаги. Стойте, я слышал телефон Огайи из первой части. Я знаю одну пасхалочку, как, э, когда мы будем начинать ходить, ну или играть, мы услышим небольшой маленький отрывок совсем от э, первого самого звонка из первой, из первой части во ФНАФ 1. Его первый звонок И как он нам говорит, только наоборот И с добавленным эффектом голоса <сл Ecstasy> Вот таким Я даже не знаю какую картинку сделать о том что-то никого здесь и нету Ау! Хотя ладно, не надо ко мне приходить мне страшно будет. Ну хоть. Я слышал шаги. Ну, наверное, на первой ночи же не всегда должно быть сложно. Так, по правде, времени уже. <правда> Нет, это, это я испугался. Ну что за бред? Что тут кексик забыл? Только как-то я странно испугался. У -у -у -у -у. <музык> ну, как он меня достал? Ой, ну не так, что достал, что ты задолбал. Не так. Нет, значит, наверное, надо смотреть и справа. Значит, наверное, справа может и Чика напасть. Ну, ладно, будем знать. Ну, я странно испугался. Как будто в туалет такой ходил. все, меня... все берём все за серьёз. За серьёз ну, я не буду делать таким длинным видео, если я да, даже если я хоть хоть я и сегодня даже не смогу пройти даже первую ночь, хотя я в демо-версии проходил первую ночь. А может, Чика, она не должна приходить, но она, <музыка> она может все же прийти совсем с малюсенькой вероятностью. Короче, теперь я понял. С первой ночи сразу же на все ходы смотри, туда, туда, сюда, туда, неважно неважно, если у тебя вероятно, что там будет кто-то или нет. Кстати, скажите мне еще спасибо, то что я вам поставил там <coughs>, субтитры, ну, то есть, ну, как его текст, типа что сейчас будет скример, чтобы а? я что-то видел серебряное там на кровати, а я даже не заметил, что это, даже не посмотрел, так. Так дыхание нету. Вау, тут даже добавили звуки, как собака такая гав гав. Так. На правой я все же буду иногда посмотреть, но редковато. Я знаю, что в комнате может напасть еще аниматроник, что не только у двери, а еще и в комнате, когда ты с кровати поворачиваешься обратно, может напугать. Я это знаю. Ну вот, наверное. Вместо того, чтобы Чика выпрыгнула, просто Кексик пугает вас, а не Чика. А может, в полной версии наоборот, не Боня, а Чика? Второй час! Так-так-так-так-так. Очень страшно и не надо долго застывать на месте, но туда, сюда, туда, сюда. Все, тут посмотрели, идем туда. Я чаще всего влево буду смотреть, потому что там часто на меня Бонни напрыгивал. Я его теперь ненавижу. Да, да блин, опять что-то серое было, я опять не заметил, не посмотрел. Так, наверное, справа Чика подошла, потому что я слышала что-то металлическое. Второй час, о, третий, третий. Так, так, так, так, так, так. все, беремся всерьез. Сзади должны появляться вообще, по идее, маленькие Фредди. Они должны, они с самой первой ночи должны... Появляться, но что-то я их тут не вижу. Вот они не появляются. Я опять слышал, как говорит телефон Гай вот это. Ну это... Так, слева, наверное, Бонни. А, кстати, я назад не смотрел. Назад, назад, назад. Фредди маленький, спи, моя радость, усни. А может, нам мы защищаем просто этого маленького Фредди? Чтобы он нормально мог поспать. Чтобы он выспался. И потом рано утром в школу пошёл. Ладно, давайте тогда ему споём в колыбельную, чтобы ему страшно не было. Спи, моя радость, усни. Во время кровавой резни. Да блин, я всё время слышу запись телефон Гая.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 И продолжим играть а -а -а! Почему-то, когда я снимаю, я только тогда начинаю бояться Когда я играл в демо-версию на но ноутбуке Я просто нейтрально относился к скримерам Просто вот так Ну и дыхания не слышал, почему? Стойте А может он затаил дыхание? Может быть и такое. Ну, либо я глухой. Ну ладно, я думаю на этом заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки сэмбурома. В общем, что то когда я играл в демо-версию, я совсем как-то нейтрально к этим скримерам просто. А тут, когда начал съемку, Ну, вообще, как бы за испуги, это как-то прикольно становится, что там испугался. Поэтому, может быть, я хотел постараться испугаться и поэтому это у меня получилось да. ну я больше всего испуг... испугался кексика на боне эту куда я наверное даже не заорал просто я уже забыл да. ну ладно не буду тянуть всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки сам самбо был...